Гриб гитары цевью АКС Я бы, конечно, тогда предпочел Гриф-гитары, цевью АКС Но опять наполняя приказ Мы шагаем навстречу судьбе До свидания, я в следующий раз пою эту песню тебе До свидания, я в следующий раз пою эту песню тебе